эх так так что написать о зубы зубы напишу опана обновить В смысле обновить всем привет с вами макс риск новое обновление зуба какая обнова кстати так что оно такое у нас такое наконец-то то вышло почти 2.0 и он получает получается большим куча новых контента и улучшения облегчения игроков процесс так что держите Ох, это хорошо. Игровые режимы. Добавлены трио и команда. Водите в игру, попробуйте. Я же это читал, это все Я помню. Так, описание, функции. Так, так, так. Что дальше? Последнее обновление 9 -го. Последнее обновление 9 июля. Июля. Сегодня никакое. Блин, я что, не обновлял? Версия 2.0.1. А, блин, а точно, точно они все обновили, а я не да до... не обновил блин, а. все обновляю, все нормально. Сейчас тогда я ролик это запишу раньше, чем все и колокольчик выключу или включу. Нет, там уже два ролика ю выключу. Выключу зачем три ролика на один, один ваш аккаунт? юм это конечно безумно, так что это этот ролик без колокольчика, вы его не получите. Не-не-нет, только один ролик с колокольчиком нужен быть. Давай-давай, сколько гигабайтов? 24, команд 25, ты что издевайся, Зуба, так много ешь. Кстати, зубы даже э, размере больше, чем Брау Старц. И так, на 100 мегабайтов. 100 мегабайтов, Зуба, ты реально наелась так. Может тебе хватит кушать. Ну все, пошли. Возможно, там ново-бного. Кстати, там разработчик, который написал там свой никнейм. Я такого не знаю, но он разрабатывает игры. Там, вайб... Вайсбол и все. Две игры разработал. Это хоккей. Не, не хокей, -мо ⁇ Бейсбол. Вот так вот. Не, бейсболка это другое. Что там <laughs> я путаю. Я вообще не в курсе. Но мне нравится по душе как-то зуба. Как почти похоже на Брау Stars, Майнкрафт, Зуробокс. Все в одном, кстати, похоже. А то Роблес, Майнкрафт, Брау Старс тоже надоедает. Я уже снимал, может, посмотреть старые ролики на канале. этому это и легко найти. Если не знаете, то есть YouTube вам помощь. Что это такое? Привет, любитель зуба. Зуба. Зубы. Что? Зубы. Там и в конце, и... Да... Кажется, для вас есть кое-что награды. Блин, а вам нужно знаете русского? Или или как-то я не знаю. У вас есть переводчик русский? Угу. Который на английском хорошо знает. Но я не знаю, почему. Это они так не сделали. Все же хорошо владеют английским языком. Почему бы кого-то ровно взять? Не взять. Так, сложный режим. Я не знаю, что добавить. Скорее всего, новые скины про них какие-то новые скины мы добавлены на ну, в игру а то удаляем ваш аккаунт <laughs> объем это жестко так никакой так никакой Так, не пепперу как по мне ничего не добавить кстати вот одного скин наш так, вот. кстати где наш скин на вау, классно солдат на бак кончик Скини на один, бак шелкунчик чего у нас такого нету так что-то знаете как-то будто скины не добавили эй упана упана крылатая лизи я не знаю ее добавляли или нет крылатая лизи должна байдиски блин вы прикалываетесь не добавили а что хоть добавить почему-то они написано ничего просто обновили вот просто захотел звать туда пойдем катку тащить да такого почти блин 9 мне нравится цифра мне не нравится цифра 99 нужно тысячу сто они 1099. 99 это некрасиво нужно 1100 давайте вместе с вами заработаете баллы кстати у нас ролик выходит каждый день и и кстати плейлистик. ссылочка ссылочку описании будет на Зубы открытие сундучков, там разные всякие серии, и, конечно же, как стать ютубером по зубе. А, блин, стоп, стоп, все, все, все, подписка, лайк, все, все, все, я ухожу, все нормально. Ну, то есть, как создать канал? Блин, там еще лисенок, Че, прикалывайтесь? А где я-то буду тусить? А? а где я буду тусить? Так, так, пойду сюда, значит. Пожелаю. Ну, а, блин, а, блин, я видел Пеппер. Пеппер, хорошо, что они берут этот воздушный. Пеппер, все нормуль, все наму... нормуль. Я снимаю. Можно мне хоть ролик заснять? Mm -hmm, ясно, ясно. Пеппер, я пошел. Блин, то да, дайте да, хоть немножко, хоть что-то небудь. Бежи, бежи, бежи, бежи. А-а-а, там еще один. Уходим. Он жесткий. Он в воду, он в воду пошел. Я ничего не имею, вы что, прикалываетесь? Что за игра? А, гонки, гонки игра, вот что дело, У нас то хоть есть пирожка, которая помогает нам ускоряться. Хоть что-то-нибудь. Пойду заберу немножко. Ах, блин, такой. Предатель, вообще. Все-таки, да, прям уж? Опа, на топ-15. Вау, вау, топ-15. Хоть меня это радует. Блин, ну пошел вон, ну пошли. Ну подпишись на канал, поставь твой лайк. Ну почему Зуба такая злая игра? Почему злые соперники здесь, блин? Вообще кто знает? Ну стоп, ну позже. Дайте отдохнуть. Я не знаю, что за В общем, заканчиваю ролик, потому что кубки терять не весело. а вот что хотели сделать. Тысяча сто кубков. Ровно 1100, вы че прикалываетесь? Все это заради одного кубка? <laughs> ладно, ладно. В общем, всем спасибо, прошу вас, с вами был Макс Риск. Не знаю, что за бно. пишите в комментариях, будем там лайкать, ваши сердечки, дам всякое такое. Скорее всего, скин добавили на Лузи, а то я такой скин не видел. Если нет, если я ошибаюсь, то поправьте мне ПЖ в комментариях. Лузи новый скин, по-моему. Вот он, кстати, там регенерация. О, классно. Скин новый. Так, покажи, покажи, покажи. Вот он, скиновый. Крылато лизим, по-моему. Я не видел крылатую Лизи, ты вроде бы тоже новый. Ты обычно Лизин, ты крылато не лизим. Всем удачи всем пока. С вами был Макс Риск. Пока. На канале Риск Старт. Ну ладно, я там еще не заходил, так что, ну ладно. Сегодня будет, да, как же набрать куртки на паке. Тысяч поздоровались вот этом все да, типа того, какой-то обычный ролик кстати, очень прикольно вот такой делать хопа-но, хопано. так, что-то моя команда отступает давайте идти к себе. давайте идти. давайте идти к себе к нашим, к тиммейтам также хилочку оставили безумцы, безумцы хилку оставили как так можно? кстати, бомбочка я не взял не взяли, там да. У всех золотая бомбочка, всех еще лега. Очень прикольно. Так не за понятно. Все знают про нее. Иначе будем таранить. Вот блин, я не знаю, что происходит, если честно. Сколько?